Пляж Гансбайи, Южная Африка. Пляж, расположенный на территории городка Кансаби, который даже называют Great White Shark Capital, что значит «столица Великой Белой Акулы». Здесь в самом деле водится один из самых опасных хищников в мире. Конечно, несмотря на обилие предупреждающих э, знаков, некоторые туристы все равно целенаправленно приезжают именно на этот пляж. Здесь популярно экстремальное развлечение, где дайверы опускаются на дно в специальные клетки из металлических прутьев, защищающих от хищников пляж Сан-Пау бразилия может показаться забавным но главную угрозу на этих пляжах несут маленькие рыбки пирани. рыбы быстрые а потому убежать от них практически нереально впервые нападение пираний на данной территории было зафиксировано в 2002 году тогда их было 38 но с каждым годом количество случаев становится все больше В 2009 году было последнее зарегистрированное нападение с летальным исходом если тебе интересна данная тема ты можешь посмотреть видео полностью на моем youtube канале егор еремеев